Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И в данном видео мы рассмотрим полный функционал брокера Pocket Option в 2022 году. Торговая платформа брокера Pocket Option является функциональным веб терминалом со множеством функций и возможностей. Из-за этого трейдеры-новички могут не сразу понять, как использовать его в полную силу. Ведь Pocket Option дает возможность настраивать график. Использовать индикаторы, графические элементы, копировать сделки с графикой и многое другое Основными преимуществами брокера являются минимальный депозит, который составляет 5 долларов Минимальная сумма для вывода составляет 10 долларов Вывод средств длится не более 3 дней Для торговли доступны индексы, валюты, криптовалюты и сырьевые товары Доходность по торговым активам достигает 92% в последнее время у брокера часто меняются домены из-за отсутствия лицензий ЦБРФ, но это не означает, что брокер является мошенником, и у него можно как и раньше торговать бинарными опционами. Все актуальные адреса сайта брокера вы всегда можете найти на нашем сайте. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Если вы хотите узнать, что поменялось у брокера за предыдущий год, то вы можете посмотреть прошлое наше видео о брокере Pocket Option. Найти данное видео можно на нашем YouTube-канале. Перед началом торговли первым делом необходимо настроить сам график. Внести изменения в стандартные настройки терминала можно через меню, которое располагается в верхнем левом углу. И настроить можно отображение графиков, а также поменять таймфрейм. Дополнительно к этому можно включить таймер, автопрокрутку или привязку к сетке. Далее можно добавить индикаторы, если в этом есть необходимость, если же индикаторы наоборот нужно удалить, сделать это можно также в этом меню. Тут же можно добавить графические инструменты на график, и здесь же их можно также удалить. Следующая иконка позволяет запустить социальную торговлю, а также включить настроение рынка. Социальная торговля позволяет отслеживать сделки других трейдеров прямо на графике. И при желании отсюда же их можно сразу копировать. Настроение рынка показывают настроение трейдеров, которые торгуют на платформе брокера Pocket Option. Полезным обновлением также являются мультиграфики. Эта функция позволяет отображать до четырех графиков одновременно, что делает торговлю удобной на нескольких таймфреймах или разных торговых активах. Если вам необходимо сменить цвет свечей, то сделать это можно на панели таймфреймов. Для этого необходимо нажать на кнопку «Изменить цвет свечей». Мало кто знает, но у брокера Pocket Option на его платформе есть и секретные настройки Найти их можно нажав на свой значок вверху и перейдя на вкладку настройки Тут можно выключить или включить звук, который оповещает о совершении сделок Тут же можно поменять и цветовую тему, которых на данный момент 4 И давайте для примера выберем зеленую тему Также тут можно включить или выключить подсказки и добавить индикаторы но обратите внимание, что это не технические индикаторы, а дополнительные помощники на торговом интерфейсе И это может быть отображение бонусов, отображение сигналов и аналитика И для примера можно нажать на значок аналитики, после чего открывается календарь, аналитика, а также приложение Pocket Option Приложения показаны здесь не просто так В этих приложениях есть все те же функции, которые есть и в данной аналитике Поэтому, если вы используете смартфон, то они будут вам полезны. Не менее важными в торговле являются и торговые активы. И у брокера Pocket Option на данный момент их более 60. И это валютные пары, криптовалюты, сырьевые товары, акции, а также индексы. Также обратите внимание, что на панели торговых активов можно найти такую вкладку, как «Расписание». Нажав на нее, можно увидеть, какие активы сейчас доступны для торговли, какие недоступны, а также увидеть все ATC-активы. Если вам будет необходимо больше информации по настройке торговой платформы брокера Pocket Option, то обязательно посмотрите нашу статью на эту тему, которая называется «Настройки торговой платформы Pocket Option». В ней более подробно рассказывается о том, как настроить каждый из элементов, чтобы сделать торговлю максимально комфортной. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Теперь давайте перейдем к торговым возможностям на платформе. И как можно было видеть, торговая панель была перемещена вправо. И на ней осталось меню экспираций, на котором можно переключиться на цифровую торговлю или обратно на быструю торговлю. Далее идет панель, где вводится сумма сделки. И тут можно как выбирать доллары, так и выбирать процент от суммы депозита. Это очень удобно при использовании money management и риск management в торговле, так как не будет необходимости самому просчитывать нужную сумму. Также на панель было добавлено окно с выплатами, где можно видеть не только процент выплат, а и сумму в долларах. Боковое меню справа также имеет множество функций, а если нажать на него, то появится название для каждой из функций. И первое в меню это история сделок. Тут отображаются как открытые сделки, так и закрытые. Далее идет вкладка с сигналами, где можно видеть сигналы по всем торговым инструментам, которые есть у брокера. Чем больше стрелочек у сигнала, тем он считается сильнее. Но обратите внимание, что и сам брокер предупреждает о том, что данные сигналы основаны на индикаторах, и не стоит использовать их как основные. Следующая вкладка это социальная торговля, о которой мы уже говорили ранее. В этом списке можно более подробно посмотреть каждого трейдера, а также его статистику. А если какой-то из трейдеров вам понравится, то вы сможете начать копировать его сделки прямо отсюда. Подробнее о том, как копировать сделки, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое появится в правом верхнем углу. Также узнать об этом можно и из нашей статьи, которая называется «Копирование сделок у брокера Pocket Option». В ней максимально подробно описываются все условия и преимущества данного метода торговли. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Следующей полезной вкладкой идут экспресс ордера. Данные ордера позволяют зарабатывать более 500% за одну сделку. Но обратите внимание, что в таком ордере должно быть не менее трех торговых активов одновременно. И обязательным условием является то, что все они должны закрыться в плюс. Поэтому если вы правильно спрогнозировали направление для всех трех активов, то вы можете получить очень большую прибыль всего лишь за одну сделку. Более подробную информацию про экспресс-ордера можно найти как из нашего видео, ссылка на которое появится в правом верхнем углу, так и из нашей статьи, которая называется «Как торговать экспресс-ордерами у брокера Pocket Option». Поэтому обязательно стоит с ней ознакомиться, чтобы понимать, чего ожидать от данных ордеров. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. На следующей вкладке можно найти турниры, которые есть как платные, так и бесплатные. И обратите внимание, что платные турниры стоят всего 1 доллар. Очень удобной функцией брокера Pocket Option является отложенная сделка. Используя такие сделки, можно открывать ордера как по времени, так и по цене. И это является очень удобным, если вы, к примеру, используете в своей торговле сигналы. И если это несколько торговых активов, то намного более удобно будет расставить отложенные ордера. Несмотря на то, что мы уже рассмотрели довольно много разных функций, это еще не все. Еще одним полезным функционалом у брокера PocketOption являются достижения. Найти их можно в левом боковом меню. Для этого нужно нажать на иконку достижений и еще раз на иконку достижений. После чего вас перекинет на нужную страницу. На этой странице можно найти все возможные достижения, которые подразделяются на бронзовые, серебряные и золотые. Смысл этих достижений в том, что за каждое из них даются призы в виде кристаллов, и например за данное достижение через тернии к звездам, где нужно было заключить больше чем тысячу сделок, мы получили два красных кристалла и четыре синих кристалла. Поэтому чем больше вы торгуете на платформе брокера PocketOption, тем больше получаете подарков. Помимо этого каждый трейдер получает очки опыта за торговую активность. Чем больше очков опыта было заработано, тем больше можно получить скидку в маркете. И в нашем случае мы имеем скидку в 15%. Максимальная скидка, которую можно получить, составляет 50%. Маркет это еще одна полезная функция брокера Pocket Option. Так как именно здесь можно обменивать полученные кристаллы. Также тут можно приобретать различные промокоды и бонусы. Кстати говоря, промокоды можно не только покупать, а и находить бесплатно на нашем сайте в статье промокодов для брокера Pocket Option или в основном обзоре брокера. Промокоды в данных статьях постоянно обновляются, поэтому не забывайте посещать их, чтобы находить самые свежие бонусы. И также обратите внимание, что в основном обзоре промокоды спрятаны по тексту, поэтому они могут быть как в самом начале статьи, так и в конце. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Возвращаясь к маркету, здесь можно найти промокоды как на пополнение, также бонус в баланс, безрисковые сделки, кэшбэк, бустеры, пролонгаторы, кристаллы и также сундуки. Сундуки, кстати говоря, можно получать и при пополнении счета. Для этого необходимо перейти на вкладку финансы и выбрать пополнение счета. Минимальная сумма для депозита у брокера Pocket Option составляет 5 долларов. Но чтобы получить сундук, Торговый счет придется пополнить минимум на 250 долларов Но зато за такой сундук вы получите 25 очков опыта и 3 торговых преимущества В виде промокодов и бонусов Также при пополнении счета можно выбрать бонус вплоть до 50% А если у вас есть какой-либо промокод на пополнение счета То ввести его можно в специальном поле Пополнить счет у брокера Pocket Option можно множеством способов Которые включают в себя банковские карты, электронные кошельки и криптовалюты. Также при совершении депозита можно получить сразу определенный уровень профиля. Сравнить данные профили можно на данной вкладке. И чем выше ваш уровень, тем больше преимуществ вы получаете от брокера Pocket Option. Зарабатывать у брокера Pocket Option можно не только торговлей. В начале 2022 года брокер добавил новую функцию под названием сейф. Данный сервис позволяет получать пассивный доход до 10% в год в зависимости от депозита И инвестировать в сейф можно как в долларах, так в биткоинах или в эфире На данной странице можно ознакомиться со всеми торговыми условиями данного сервиса И данная таблица показывает, какой процент доходности можно будет получать Внизу страницы можно видеть графики доходности и другую полезную информацию Если вы получили прибыль и хотите ее вывести то вам необходимо перейти на вкладку «Вывод средств». И обратите внимание, что вывести средства можно только на те же реквизиты, через которые пополнялся счет. И в нашем случае это банковская карта. Обязательно учитывайте этот фактор, чтобы у вас не было проблем с выводом средств. Еще одним важным моментом является то, что у вас не получится вывести деньги без верификации. Чтобы ее пройти, вам будет необходимо загрузить документы в личном кабинете. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое будет в правом верхнем углу. Также узнать об этом можно и из нашей статьи, которая называется «Верификация счета у брокера Pocket Option». В ней более подробно рассказывается о том, как пройти верификацию и для чего это нужно. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Еще одним полезным функционалом для всех трейдеров является статистика торговли. Найти ее можно на вкладке «Профиль» и далее необходимо перейти в «Торговый профиль». В данном разделе можно найти максимально подробную статистику торговли. Здесь будет и доходность, также распределение сделок по активам, суммы сделок и полная история сделок. Если же вам просто необходима история торговли, то найти ее можно на вкладке «Профиль» и нажав на «Историю торговли». Кстати говоря, если у вас использован промокод на отмену убыточной сделки, то здесь можно ее и отменить. Тем трейдерам, которым необходима торговля на рынке Форекс, не обязательно искать другого брокера, так как у брокера Pocket Option есть также платформа MetaTrader 5 прямо в браузере. Чтобы перейти на нее, необходимо нажать на вкладку торговля, после чего выбрать MetaTrader 5 реальный счет, либо демо счет. Тут можно использовать множество торговых активов, включая валютные пары, индексы, криптовалюты и сырьевые товары. Нажав на вкладку помощь и перейдя в службу поддержки, можно создать либо новый запрос, либо следить за существующими запросами. Поэтому если у вас возникают какие-либо проблемы с платформой, то вы всегда можете обратиться в техническую поддержку. Также в этом разделе можно ознакомиться с руководствами пользователя, почитать отзывы о компании, написать в чат, почитать о партнерской программе и узнать о приложениях. И также чат можно найти слева на панели. Напоследок хочется сказать, что на нашем сайте вы можете найти не только промокоды, а и эксклюзивные бонусы и подарки. И это кристаллы, бустеры, отмены убыточных сделок, кэшбэк, бесплатные билеты на турнир и множество других подарков. Все это можно найти в нашей статье под названием «Эксклюзивные бонусы для брокера Pocket Option». Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. А если у вас еще мало опыта в торговле, то вы можете использовать наши стратегии для брокера Pocket Option. Все данные стратегии используют только те индикаторы, которые есть на платформе брокера, поэтому их не придется скачивать или искать самостоятельно. И найти в разделе можно как сложные стратегии, так и очень простые. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал.